Многие годы лицемерие Запада превращало весь мир в поле битвы. Иси, La Station Corse. Мы message Французы перехватили сообщение об отправленном в Британию подозрительном грузе. Мы опознали судно? Нет, сэр. Звонок поступил с номера во бригаде Поднимите Ми-5 и сообщите им о непосредственной угрозе. Джентльмены, что нам известно? Ничего конкретного. Особый отдел работает, но мы советуем поручить САС работу с угрозами первого уровня. Соединитесь с Хэрифордом. Насколько я понимаю, неизвестные лица ожидают посылку. Передаем вам возможное местоположение врага. Имейте в виду, никакой информации о самом грузе у нас нет. Принято. Моя команда уже готовится. Мы будем на месте в течение часа. Не волнуйтесь, чтобы они не задумали, мы этого не допустим. Один из грузовиков все еще в доках. Почему бы не вызвать сюда спектр и не потопить все это в чертовой матери? Это слишком важно, Браво 6. Вертолеты обеспечат прикрытие с воздуха. Давайте просто раздаемся с этим делом. И датчик обнаружил источники тепла в районе складов. Прежде чем заняться грузовиком, мы должны очистить эти здания. Моя команда берет первый склад. Браво, 9 займется вторым. За время уходит. Мы готовы приступить. Вас понял. Всем командам даю добро. Начать выполнение. Ладно, друг, перед нами склад. Бернс, мы наступаем, ты зачищаешь. Стрелять по усмотрению. Дорога свободна, идет Команда 2, входим. Постарайся не разбудить их.